Обзор домашнего лазертага Лазер Laser Ops Pro. Оп, вот так вот выглядит пистолет. Фу. браслет не очень. В прошлых домашних лазертагов хотя бы была вибрация. Тихий звук без смартфона играть абсолютно неинтересно. Поэтому предлагаю подключить смартфон. Приложение очень красивое. Прям надо это подсмотреть себе пару дизайнерских решений. Правда, наше приложение на iPhone не хуже. Значит, требует обязательно включение геолокации и Bluetooth. А, значит, для подключения поиск бластернерф надо а, убедить, что бластер включен, одновременно нажмите спусковой крючок и кнопку питания. Продержите 2 секунды для синхронизации с устройством. Дождитесь звукового сигнала. Так. Классно. Я дождался звукового сигнала, отпустил кнопку, он выключился. А -а -а. Но тут первый пункт. Убедитесь, что бластер включен. Господа, ну поправьте в приложении, что надо выключенный бластер. Значит, вот он у нас обнаружил какой-то бластер. Бластер первого уровня, есть уровень сигнала. Нажимаем добавить бластер. Наш бластер добавился. Нажмите на спусковой крючок, чтобы включить этот значок. Или коснитесь кнопки проверить бластер, чтобы включить LED-индикатор бластера. Так, фиолетовый моргнул. Все, работает. О, тут можно придумать название бластеру. Итак, тут есть варианты. Я хочу Iron, есть Men. Короче, я буду Queen Blast. Queen Blast. У -у -у -у. Подтвердить. <звучит> у меня открылась куча режимов. И сейчас я хочу попробовать режим несколько игроков. Есть у нас вариант одно устройство и вариант все устройства. Давайте попробуем вот одно устройство. Что мы тут имеем? А -а хочу вот каждый сам за себя. Начать игру. All players recharge to enter the game. Все. ой что-то не так <с>, с этим супер красивым приложением время у нас идет ну в принципе все то же самое а о, здесь уже есть время то есть вот я пять жизней потратил я ничего не могу сделать мне надо спрятаться Теперь у меня идет время воскрешения, как в лазертаге, я не могу ничего сделать. Но опять же, если я выключусь и включусь, я вообще выпаду из игры. То есть как бы, вот я снова в игре. Ну то есть вот э, приемник, он вот здесь вот находится. Ты вот так вот держишь бластер, и а ты становишься неубиваемым. Ага, у нас... Судя по всему, ограниченное количество жизней на раунд, потому что у меня желтеньким светится. Так. Эпик просто прям вот он со всех сторон. Считает статистику, господа. 20 попаданий. 4, видимо, раза убил, 2 раза умер. Есть счет 120 и 63. Слушайте, ну, это прикольно. Это ведь почти уже этот лазертак прям серьезный. Эй! Так, слушайте, тут даже награды есть. Я включил сейчас игру на две команды. У меня команда красных, команда синих. Мы видим всех игроков в игре, ожидаем других игроков. Смотрим, подключится ли кто-то еще. Что мне не нравится? Нету настроек игры. То есть я не могу настроить жизни, не могу настроить продолжительность игры. Поэтому, видимо, опять мы сейчас получим игру на 5 минут. Ну, нажмем начать и посмотрим, что из этого получится. Я могу взять усилители на игру. Погнали! Кстати говоря, на телефоне показывает уровень заряд бластера. Это прикольно. Ага, все. Так, а вот это уже очень интересно. Когда у нас несколько игроков играют со своими смартфонами, на дисплее мобильного телефона мы видим жизни, патроны, время, видимо... Таблица, да, можно во время игры смотреть, кто на каком месте. И посередине у нас как раз та самая special ability, которую ты выбираешь в начале раунда. Значит, я могу нажать конец матча, могу нажать выйти из матча. А на устройстве, нет, на устройстве зависимом я то же самое могу сделать. Это мне не очень понятно. То есть мы можем любой может остановить этот матч. Ну когда-нибудь мы это проверим. Смотрим. Ага. Так. Не понимаю, почему я не. как через раз попадаю. О, У меня сработала обилка. Я подлечился. У красных сейчас 30 очков, у синих 0 очков. Попробуем таки добить. Все, вы увидите. Не, ну вот так, конечно, с дисплеями это все очень прикольно. О, патроны кончились, он мне пишет, перезарядка, и телефон вибрирует. О, Во, вот оно что. Кстати, а я вот не проверил, а... Да, и когда в тебя попадают, телефон тоже вибрирует. Очевидно, здесь мы можем... Улучшать наш бластер, потому что у нас есть усилители, это, собственно, те бонусы, которые мы берем, которые непонятно как, вот это вот нажмите, активация для перезарядки. И есть улучшение, то есть мы можем прокачать себе урон, прокачать себе жизни, прокачать скорость или объем перезарядки. Так, давайте посмотрим, каждый выстрел наносит больше урона, здоровье бластера, бластер может получить больше урона до выхода из строя, бластер может сделать больше выстрела. Я хочу больше урона. Как меня потратить? Я улучшил свой бластер, и теперь мой бластер наносит 3 единицы урон. Время восстановления можно уменьшить. Слушайте, а тут прям дофига всяких Вот это да. На четвертом уровне можно повысить функциональность. Усилители этого типа улучшают время перезарядки. Тут прям усилители, да, увеличивают урон. Пробуем игру на одного. Что интересного в игре на одного? Для игры на одного требуется устройство, которое может подключить О. сюда, ну, поставить сюда этот же браслет, судя по тому, как нарисовано. Но обратите внимание, что браслет своей резинкой закрывает мне камеру. А для игры на одного требуется камера. И вот таким вот образом, вот таким вот образом, у нас есть захват экрана, и вы увидите, что, что вижу я. У нас появляются дроны. Вот, я подбиваю их. Взял себе увеличение урона. Так, вот он, вот он. Вот, все, игра окончена. Я выведен из строя дронами. Я получил 422 очка и 25 опыта. То есть можно набирать опыт, играя самому, и потом использовать опыт и обилки, которые ты заслужил в игре со своими друзьями. Без мобильного телефона неиграбельная игрушка, очень примитивно, все очень просто, неинтересно. Но подключив мобильный телефон, мы обнаружили столько разных прекрасных опций, что, пожалуй, можно сказать, что это пока лучший из домашних лазертагов, которые мы обозревали. Если говорить про наш рейтинг, то, пожалуй, в качестве домашней игрушки я поставил бы эту штуковину на первое место. Самый большой минус этой штуки — это вот эти вот браслеты. Они ну, максимально бестолковые, не к каждому телефону подходят. Я вообще боюсь туда крепить свой э, смартфон, но мне кажется, что вот найти, где продаются держатели, чтобы прикрепить прикрепить телефон на Бластер, и вот так вот это очень даже прикольно, и не только в игре э, с дополненной реальностью, с э, дронами, но и в игре с игроками, потому что у тебя как бы на бластере твоей жизни, твои патроны, ты можешь использовать какие-то опции, и ты там бегаешь, стреляешься. Скорее всего, конечно, надоест, потому что лазер так не заменит из-за, опять же, очень, узкого, очень узкой зоны поражения, небольших возможностей самих, самих устройств, плюс собственно, необходимости постоянно использовать смартфон. С точки зрения игры, мне кажется, самый большой минус именно в отсутствии баланса. То есть играть с игроком, который там супер прокачан, а ты первого уровня, но ну, тебе никак не получится у него выиграть, потому что он будет там выносить тебя с первого раза, использовать какие-то суперобилки. Есть режим для игры в солнечную погоду, скорее всего, в этом варианте излучатель еще мощнее. В качестве домашней игрушки я, в принципе, могу порекомендовать эту штуку. Я думаю, что для YouTube хватит. Пишите в комментариях, как вам впечатление об этом. А мы продолжим обзор этой игрушки и мобильного приложения в наших социальных сетях ВКонтакте инстаграме ссылка на них будет в описании подпишитесь туда если вы еще не подписаны в комментариях напишите нравится вам это или нет купили бы вы себе такую игрушку ну а на сегодня у нас все играйте в нормальный лазертаг. ходите к нам в центр и будем вас ждать go lazy так Дорогой друг, сейчас вот здесь появилась кнопочка, которую можно нажать и подписаться на наш чудесный канал. А вот здесь появился замечательный видеоролик, который тебе стоит посмотреть, если тебе понравился этот ролик. Ну, и если не понравился, тоже посмотри его обязательно, потому что он тебе точно понравится.